Меня зовут Качалкина Наталья, мне 33 года. Я закончила Ярославский театральный институт и на данный момент служу в Московском губернском театре под руководством Сергея Витальевича Безрукова. В театре у меня более 20 ролей. Они в основном у меня все характерные, комедийные, но есть, кстати, очень даже драматические роли, как, например, Александрин Гончарова в спектакле «Пушкин». Также недавно я отснялась в полнометражном фильме режиссера Михаил Мистецкий, где я сыграла многодетную маму из провинциального городка. Еще я очень люблю спорт. Шесть лет я отдала баскетболу, а также очень долго занималась, занималась хоккеем. Даже отснялась в сериале про женскую хоккейную сборную, где играла в хоккей без дублера. На данный момент, кстати, я осваиваю плавание. Еще у меня есть права, а еще я играю на аккордеоне. Права, имею в виду машину, я вожу. Вот. И у меня есть дочь. Все, спасибо. Да пусть будет так.